Меня зовут Настя, и я представитель команды, которая популяризирует персонализованную медицину в Украине. Но сегодня мы будем говорить не о медицине, а о микробной биотехнологии. Как мы научились использовать микроорганизмы, против ли они того, что мы их используем, и как они могут нам помочь в будущем. Когда это безобразие началось? Очень давно, где-то 8000 лет до нашей эры, первые упоминания о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 На животных навешивали эти горшки с молоком, с воздуха, с шерсти животных, с рук, со всего бактерии падали в молоко. На теплом солнышке начиналась ферментация, и люди получали вкусный напиток, который дольше хранился. И так как лекарств не было, им иногда пытались лечить. Ну тогда с медициной были проблемы. И настолько люди берегли эти рецепты создания кефиров, что скифы могли даже обезглазить людей, которые увидели секрет приготовления. Дальше первые упоминание тысяча лет до нашей эры — это территория Кореи на тот момент. Заквашивали капусту. В средних веках началась эпопея с сырами. Вот. И до сегодняшнего дня мы докатились до того, что бактерии начали использовать в промышленности. Почему именно бактерии так здорово вписались в заводы? Потому что они маленькие, потому что они быстрые, потому что они разнообразные и очень неприхотливые. Я попытаюсь вам сейчас это доказать. А почему размер имеет значение в плане бактерий на заводах? Чтобы получать нужные вещества из биологических систем, Понятное дело, легче завести бактерию в биореакторе, чем, например, поставить корову в очень стерильных условиях, потом убивать ее и доставать оттуда нужные нам ферменты или белки. Здесь примерное сравнение. Вот бактериальная клетка и наша с вами эукариотическая. Разница примерно в 10 раз. Также это электронная фотография использованного использованной иголки и вот эти желтые штучки это бактерии то есть что вы примерно уже на пальцах понимали насколько они маленькие они очень быстрые на уже на этом слайде вы можете сказать что он неправильный потому что эукариотическая клетка должна быть примерно вот такая но она не такая и также у нас эукариот, есть всякие такие штуки в клетке, как ядро, ядрышки, митохондрии. И это все должно тоже поделиться перед тем, как клетка размножится. У бактерий этих проблем нет, у них есть нуклеоид, их гены, и, в принципе, любые клетки очень ответственные родители. Как только они набирают нужный объем, становятся большими, понятно, что эукариоту нужно больше набирать объем, когда вокруг есть э, питательные вещества, и все хорошо, клетка делится. Возможно, за то время, как вы здесь сидели, в вашем кишечнике эшерихия коли поменяла 3 или 4 поколения, потому что у нее скорость 20 минут. У других бактерий там полчаса 40 минут, но это все еще классно по сравнению с эукариотами там могут быть днями а некоторые клетки вас живут довольно долго пару лет и они разнообразные потому что синтезируют они очень много чего что человечеству может понадобиться это антибиотики это ферменты это витамины спирты Биогаз, биосуфрактанты также нам нужен просто кормовой белок, нам нужны экзополисахариды, нам нужны жиры, которые мы тоже можем использовать в пищевой промышленности и есть. Но я думаю, что среди вас сидят будущие теоретические мамы. И я думаю, что вы бы не очень захотели увидеть на кормовой свесе вашего ребенка, например, казин получен микробным синтезом. Кто-то бы обрадовался. Спасибо. Ради этого все проводится. Вот. Кто-то бы обрадовался. Пока сейчас только с коровами такое. Проделывают ферменты, например, пектиназы. Производители считают, что ваши соки должны быть светлее. Почему-то они считают, что вы так будете вероятнее их пить. Пектиназы разрушают вот всю целлюлозу из плодов. Ну, если она там есть, надеюсь. Антибиотики. Понятно, всем нужны антибиотики, хотя с этим мы уже столкнулись с проблемой. Спирты, это касается не только ликероводочного производства, это касается биотоплива и всякую химическую промышленность, тоже нужны спирты. Уксус технически тоже от бактерий. В общем-то, витамины тоже к ним же, в общем-то, обращайтесь, они много чего умеют. А Также та же сегодня упоминалась техника Крисп. И касс, а белки для нее достаются из бактерий, потому что они были найдены в бактериях. Они неприхотливы и живут буквально везде. Вот на космической станции НАСА репортирует, что есть проблемы в жилом блоке, много бактерий с нашего тела и в буквальном смысле в шивках космической станции тоже есть бактерии которые завтракают ими и это называется бактериальной коррозия. это большая проблема также вот на этом на этой картинке глубина 2100 метров света нет ничего живого нет еще вырывается под давлением раскаленные растворы сульфатных солей в общем-то, жить там не очень здорово, но бактерии там живут, и даже научились добывать себе энергию из этих сульфатных солей. Теплые источники уже менее хардкорное место для жизни, но там они тоже живут, там 100 градусов, для живого существа это некомфортно. И в почве больше всего бактерий, в воде, в воздухе, они есть буквально везде. И, например, в теплых источниках, чтобы нам... Там понадобилось основной белок, так полимераза, которая используется во всех генетических исследованиях, добыта именно из термус акватикус, бактерии, которая живет в теплых источниках. Нужен был белок, который выдерживает такие условия, как высокие температуры. В нормальных бактериях их нет, у экстремалов есть. В почве э, выделяют Множество бактерий, которые синтезируют антибиотики, потому что там конкуренция сумасшедшая, как в мегаполисе, большое количество органики, разное содержание кислорода, в общем-то их там большое консорциум, которые друг с другом соревнуется. Как же это все происходит? Мы начинаем искать. Чаще всего природа придумала уже за нас. Если нам нужен так полимераза, которая выдерживает 90 градусов, обратитесь в теплые источники. Если вам нужны биосуфрактанты, которые помогут вам избавиться от нефти на поверхности моря, поищите в нефтяных источниках тех бактерий. Если вам нужны антибиотики, обратитесь туда, где самая большая конкуренция. Берутся образцы. И дальше происходит долгий процесс фильтрации, центрифугирования, чтобы набрать максимальное количество биомассы. И это все высаживается на питательную среду плоскую. И получается примерно вот такая картина, которая нам ни о чем не говорит. Она говорит о том, что здесь куча всего. Разные виды, чаще всего грибы, чаще всего еще какие-то бактерии. И начинается совершенно долгий и нудный процесс отбирания какой-то определенной колонии, которая нас заинтересовала, и высевание в чистую культуру, которая, с которой мы уже можем работать. И мы, когда ее находим, дальше мы можем пойти по нескольким путям. Мы можем провести мутагенез из того, что мы нашли, или можем конструировать новый совершенно вид геноинженерный организм. Если мы пойдем по пути мутагенеза, то мы будем заниматься примерно тем же самым, чем занимались Первые агро садовнике. они брали дикую яблоню, например, маленькую зеленую с невкусными плодами и высаживали и отбирали самые сладкие, самые большие плоды. Тем же самым можно заниматься с бактериями, можно их высаживать, они растут буквально за пару дней и отбирать самые продуктивные из них, тот, кто будет синтезировать нужное нам вещество в максимальных количествах. Можно этот процесс ускорить искусственным мутагенезом. А, мутагенез можно проводить физическими и химическими методами. Самый простой — это, например, обдавать, об, в облучать культуру клеток а, ультрафиолетовым излучением. Ультрафиолетовое излучение вредит нашей ДНК, бактериальной тоже. Оно может выбивать некоторые нуклеотиды, естественно, последовательность меняется, но этот тычок в небо, мы ищем тот механизм, тот метаболический путь, который отключится и даст больше энергии и больше ресурсов для той реакции, которая нам нужна, например, для синтеза антибиотика. Вот. А если ничего не получается и бактерия нам не нравится для выращивания, например, Выращивать термос акватикус, который живет в теплых, этих, горячих источниках, в, на заводе очень невыгодно. Нужно подогревать эту, весь биореактор. Мы можем забрать у нее этот ген, который отвечает за эту ТАК-полимеразу, и вставить в бактерию, которая нам подходит, которая уже изучена и растет хорошо и легко. Для этого есть генная инженерия. Вот синеньким показан тот фрагмент ДНК, который нас интересует, в которой несет тот ген, того вещества которое нам нужно вектором может служить довольно множество разных днк например природная инженерия это вирусы бактерии бактериофаг вы забираете у бактериофага все его гены вставляете нужный нам ген и он будет сам встраиваться в молекулу бактерий дальше вот это рекомендантные днк молекулы мы попытаемся атаковать клетки которые там есть для этого нужно сделать в них каким-либо методом дырки, чтобы эта молекула туда зашла и встроилась в ДНК бактерии. И тоже для этого есть множество всяких экзекуций, например, можно подержать в растворе, с неправильным осматическим давлением или пропустить разряд тока через культуру и в мембране образуются дырочки и рекомендантная молекула зайдет. Можно вставить в бактериофаг, который сам как шприцом вкачает эту молекулу в бактерии. И какая-то из десятков тысяч клеточек все-таки примет эту ДНК и мы высадим ее на питательную среду. И, возможно, она начнет там расти и начнет синтезировать то, что нам нужно. Когда эти все процессы закончены, ее нужно как-то уже э, запустить в биореакторе. Для этого, так вот выглядят биореакторы, для этого подбирается очень щепетильно питательная среда, то есть та жидкость, в которой эта бактерия будет жить. А чем они еще классные с точки зрения эко экономики? Тем, что некоторые бактерии, не фармацевтические, а, например, которые синтезируют нам биотопливо, их можно растить в буквальном смысле на отходах с производств. Например, вместо чистой хорошей сахарозы, дорогой, можно использовать мелассу, которая осталась с производства нашего сахара, можно использовать а, все те органические остатки сельскохозяйственных производств. В общем-то, в буквальном смысле на мусоре их можно растить, и это очень здорово, это очень дешево, и всем очень нравится. Но если же вы имеете дело с фармацевтикой, то тут нельзя рисковать, тут среда должна быть очень а, щепетильно подобрана, Точные концентрации, очень точные вещества. А все это дело заливается с бактериями, с нашим штаммом, с питательной средой в биореактор. По сути, это большой котел, у которого несколько задач. Смотреть, чтобы бактерии не погибли, смотреть, чтобы они синтезировали то, что нам нужно. И для этого у него есть целая куча сенсоров, которые говорят нам о ситуации внутри, в этом котле. Есть специальные аэраторы, если нашим бактериям нужен воздух, они, как в аквариуме, все аэрируют. Есть специальные мешалки, которые позволяют этой всему мессию распространяться по котлу равномерно. И подается питательная среда, подаются бактерии, они там живут, они синтезируют или в питательную среду, или в сами себе нужное нам вещество, и по прошествию времени... Перед тем, как они начнут массово там умирать, потому что все живое умирает, мы должны это все спустить в сток, и дальше начнется долгий процесс фильтрации и отбора, и убивки, и самое конечное уже получение нужного нам вещества. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть дополнительные вопросы, задавайте их сейчас или можете... Следить за тем, как я рассказываю о бактериях на этом проекте, или писать мне в директ. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. А у меня там несколько вопросов есть. Выбирайте технолог, правильно? Да. Значит, тогда первый вопрос. Ну, за последние 90 лет мы видим, что борьба антибиотики и антибиотикорезистен складывает если, ну, если не, не то чтобы мы проигрываем, но по крайней мере не очень хорошо. Мы проигрываем. Да, и тому подтверждение внутристетные штамы, внутри больничные штамы. Какой вас ваш прогноз? Что будет дальше? Не научная позиция, а ваша мысли. Мой личный я обычно всегда стараюсь морально готовиться к чему-то похуже чтобы результат меня приятно удивил но вообще вы правильно сказали мы проигрываем объективно проигрываем я уже знаю в штатах появилась последняя энтеробактерия которая в принципе устойчива ко всему но у нас есть две маленьких надежды это бактериофаги вирусы бактерий сейчас их пытаются в медицину запихнуть но у них несколько проблем в том что они очень селективны по отношению к конкретной бактерии то есть если у вас нет времени узнавать, чем конкретно вы болеете, какая именно бактерия, и она, к сожалению, устойчива к антибиотикам, то шансов у вас нет. Ну, может быть, не знаю. В принципе, нет. А если у вас ä, сделают бак посев и узнают, что это бактерия, и подберут бактериофаг, и он есть в продаже, и он на вас подействует, тогда здорово. А если не пошла вторичная инфекция, то вы выживете. И... У нас есть еще одна маленькая надежда. Бактерии умеют забывать. Вот в этом плане это здорово, что они, у них очень маленький геном по сравнению с нами, и они не держат там ничего лишнего. Если бактерия с плазмидой, ответственной за устойчивость к ампицилину, например, довольно долго тусуется где-то, и ампицилина там нет, то она скажет, а зачем мне занимать столько места? Выкину-ка я ее или разрежу и потрачу на что-то полезное. И тогда все, вы можете радостно использовать ампицилин снова, она забыла. И я это лично на своем примере прочувствовала. Я очень много болела в детстве гнойными ангинами. И меня сейчас спасают только старые еще такие вот советские антибиотики, которые стоят по 15 гривен в упаковке, вот, потому что бактерии уже не помнят их. И пока что не помнят. Возможно, я принесу вам потом какой-то штамм, который помнит. Но. но вообще, в принципе, как бы две маленьких надежды. Все. Я надеюсь, я ответила на вопрос, это лично мое мнение. Второй вопрос, небольшой. В сфере биохимии в Украине, какое производство является ведущим на фоне остальных положений? А, не бактериальное, а дрожжевое, хлебопекарские дрожжи. В этом плане мы чемпионы. В принципе, это все. Есть еще очень довольно сейчас популярна тема биозащиты растений. Почему-то все считают, что... В мире вообще есть проблема с химическими удобрениями, там, с нитратами и прочими, и бактерии могут их заменять. Но в Украине конкретно, мне кажется, что эта проблема не такая острая, нам бы хорошо вообще развивать агропромышленность. Это тоже популярно, потому что они растут, ну, в принципе, на отходах тех, которые не хочу сейчас слух говорить. Вот, поэтому это тоже очень выгодно и здорово. Спасибо, надеюсь, спасибо за вопросы интересные. Есть еще вопросы? Скажите, вот в процессе мутогенеза, то есть когда мы меняем что-то в ДНК, может ли произойти какой-то сбой, и бактерия будет убивать там, всех? Если сбой произойдет правильно, у нее увеличится выход антибиотика, например, то она буквально будет убивать всех своих соседей и конкурентов. Но если сбой будет неподходящий для нас, то... Все эти бактерии, которые получаются в промышленности, они, во-первых, тестируются на опасность, патогенность, и что будет, если они теоретически выйдут во внешнее пространство. Никто не пропустит бактерию, которая может убивать всех. Чаще всего они, как собачки, во время селекции теряют очень многие свои дикие свойства. И если вы выгоните, например, той терьера в лес, то он, как и промышленная бактерия, не сильно справиться с жестоким миром, потому что у него очень многие важные пути метаболические, как вы сказали, сбиты, и он погибнет. Или есть еще один, чаще всего самый распространенный путь развития. Если мутагенез прошел так хорошо и так активно, что очень сильно раздолбал ДНК бактерии, то она погибнет просто вот на месте. Ну и все. Спасибо за вопрос интересный. Пожалуйста. можно подробнее про бактерии, которые на космической станции? Это что, просто земные бактерии, которые а, да? В это, жилом? Научились есть то, что, грубо говоря, под рукой? А, нет в жилом корпусе там все как бы понятно там бактерии которые живут с нами на коже так как там могут жить люди там живут и бактерии те которые живут и начинают бактериальную коррозию это из тех вот экстремалов я по латыни их не назову те которые могут жить в аэробных условиях понятно что не в открытом космосе они живут в если во время технологии была ну, неправильно сшивка сварка этих корпусов то они могут остаться в этой сварке и если они Могут жить в анаэробных условиях и добывают себе энергию с помощью перевода, например, ионов железа в, друг, в другую степень окисления, то они там вполне себе, если есть железо, хорошо обживутся. Но сейчас корпуса космически стараются делать из пластмасы. Ну, понятно, не полиэтилен, вот, но из более стойкой пластмасы. Вот, надеюсь, все. Спасибо за вопрос. Все? Еще тогда один, я увидел надпись MyHelix, я понимаю, в медицина. вы имеете отношение к, Персон... к персонализированной да. да, да. Тогда вопрос по ней, мне к вообще близко. Она работает неплохо, когда речь идет о переносимости, там, допустим, варторина, предрасположенности каким-то там семейным формам рака или альтгеймеру. Но часто компании, которые занимаются персонализированной медициной, берутся на себя проводить исследования так называемого генетики поведения, расположенность к спортивным каким-то мероприятиям и так далее. Какая ваша научная оценка этого, учитывая, что не так много доказательных публикаций есть на этой тематике? Конкретно этот проект занимается генетическими тестами в Украине и пытается сделать их возможными. И в этом плане я считаю, что это здорово, если ты знаешь, например, усваиваешь ли ты B12 из растений. Вот. А в плане уже научной деятельности я оценку адекватную дать не берусь. Потому что я больше по бактериям. Я людей стараюсь не трогать. То есть я не хочу. Вот, в принципе, это причина, почему я не пошла в медицинский университет вот, когда-то. И поэтому я не хочу сейчас говорить в то, в чем я не эксперт. А, не, такой важный, не, не, я не понимаю в этом, но суть чем? Появляются ли новые виды э, сейчас? Ну, ну как, виды, может, неправильно скажу. Ли новое в в микромире микро да, микро происходит, микро происходит очень много нового, но человечество не может, в принципе, дать адекватную оценку пока что, потому что а вот на питательной среде, в принципе, мы можем выращивать колонии бактерий, изучать, проводить над ними всякие операции, но мы не учитываем еще множество видов, которые мы не можем вывести в лабораторных условиях. Вот, сейчас занимается этим в принципе я считаю метагеномика она делает по сути смывы с поверхности например какой-то и проверяет все, все все все все днк и рнк которые там есть вот и так как я знаю несколько новых видов предположительно нашли но мы не можем сказать они появились как бы мы можем прикинуть примерно на тысячу миллион миллиард лет но вот что эта бактерия вылезла вчера мы не можем сказать. Мы можем сказать, что там штамм поменялся. Вот. Еще проблема в том, что у них в одном виде очень множество штаммов, которые различаются а по не поведению. Не да, лично я занимаюсь бактерией, которая, в принципе, в нормальных штаммах живет в симбиозе с растениями, но ее же находят в источниках нефти, и там она тоже как бы живет. Естественно, она уже другая. Вот. И... Таксономика бактерий меняется очень часто. Если вот интересно, посмотрите определитель микроорганизмов Берги, и он выпускается, если я не ошибаюсь, сейчас каждые 3 или 4 года, и обновляется. И он говорит, нет, этот род должен быть там, или этот род должен быть там. А некоторые рода вообще не могут связать с соседями и не знают, кто там что. Можем ли мы на данный момент, вот как вы сказали, на основе мусора, то есть отхода сельского хозяйства и так далее, при помощи микробных технологий получить, допустим, полноценный рацион человека? И да, и нет, потому что этим никто не занимается. Вот. И в принципе любая биологическая система является исчерпывающей, но добывать подкормки или какие-либо дополнительные компоненты рациона, да, Чему не занимается? Ну, в смысле, переработать э, отходы в пищу? Ну, полноценный Причем, рацион бы, человек... В принципе, довольно дешевая технология, неприхотливая. В принципе, да. Просто рацион человека, он очень э, большой и очень обширный. А наука, она такая отдельная. Там каждый занимается своим белочком или своим витаминчиком. И все это собрать до кучи пока нереально. Но, в принципе, в теории, да. Мы можем очень сильно... Решить вопросы голода, например, у стран третьего Да, никому не... я хотела это сказать, что никому не нравится идея иметь в составе продуктов, там, полученные микробным синтезом, пока к нам... к нам не постучался голод. Да, тут мы можем решить эту проблему с помощью микробного синтеза. Протеин, спортивный и газоин, синтезованный белок, правильно? Казин можно получить из молока, можно искусственно синтезировать, можно получить молоко и ферментировать его тоже бактериями, и он будет более легко усвояем, то есть там путей много. И просто каждый из них по цене разный, ну и по качеству. Вот. Все, тогда...